Приветствую вас на канале Зеленая Кровля. Меня зовут Роман и в этом видео пойдет речь о специфике нашей работы. Мы профессионально занимаемся наземной и подземной гидроизоляцией. Выполняем гидроизоляцию паркингов, стеллобатов, тоннелей, резервуаров и емкостей любой сложности. Выполняем гидроизоляцию под водой. Мы занимаемся профессионально устройством эксплуатируемой кровли. Эксплуатируемая кровля с озеленением кровли, зеленая крыша, монтажом керамогранитной плиты на винтовых регулируемых опорах с корректором уклона, балластной неэксплуатируемой кровли, комбинированных кровель, крыш любой сложности. Дорогие друзья, работая с нами, вы получаете качество, эстетику, точность и скорость исполнения поставленных вами задач. Подписывайтесь на наш канал Зеленая Кровля. Вас ожидает много новых видеообзоров, новых технологий строительства.